Та-дам, друзья! Сегодня я постараюсь рассказать о грядущем выходе в свет совершенно новой фермы, а конкретно речь пойдет о Farming симуляторе 20 от разработчиков Gigant Software, релиз которого намечен на 3 декабря 2019 года. Года. братишка Scratch, конечно же не мог себе позволить остаться в стороне и пропустить такое грандиозное событие потому как является любителем данного жанра и серии игр по ферме ну и первое что бросается в глаза и наверное немного разочарует пользователей пк это то, что 20-я ферма выйдет исключительно на Nintendo Switch, на Android и на iOS операционных системах. Насчет релиза на ПК, официальной информации на данный момент пока я не нашел. А если, ребят, кто найдет, то поведайте непременно мне об этом, я обязательно посмотрю. Зато пользователи мобильных устройств останутся вполне довольны выходу совершенно новой фермы. Ну и давайте же посмотрим, что же нам завезут в 20-ю ферму и чем же она нас сможет порадовать по заявлению самих разработчиков, Farming Simulator 20, как всегда, можно будет попробовать в деле различную технику и оборудование, которое в точности и до мелочей повторяет реально существующие как по брендам, так и по моделям. К тому же на Nintendo Switch впервые в этот список войдет такой крупный производитель сельскохозяйственной техники, как Джон Дир который, если кто не знал, на данный момент является самым крупным производителем в данном сегменте по всему миру. А также можно будет попробовать технику и других брендов, таких как Кейс, New Holland, Challenger, Фент, Вальтра, Крон и многие другие. Помимо техники, разработчики обещают на момент релиза завести пока что только одну новую карту североамериканской зоны, на которой и предстоит развивать и благоустраивать свою ферму. А кроме этого, нам предстоит заниматься множеством фермерских дел, включая работу на технике и сбор урожая хлопка и овса, которые также станут новинкой для пользователей Nintendo. Ну и по классике будет возможность заботиться о братьях наших меньших – это о свинках, коровках, овечках, курочках, а также скакать на лошадках, прикрикивая иго и попутно исследовать окрестности новым и необычным способом. Ну и в целом из того, что нам показали в релизных видеотрейлерах разработчики, можно сделать некоторые выводы. Игра получится довольно таки красочной и с хорошо детализированной техникой. Для для мобильных устройств. А думаю, что это будет все тот же фарминг симулятор 19 только, ребятки, с уклоном для мобильных устройств э, и чуть урезан по графической составляющей. А естественно, по одним только трейлерам. Судить, конечно же, о фарминг симуляторе 20 пока что сложновато. Как говорится, пока не попробуешь, в деле не поймешь наверняка. Ну что ж, поживем, увидим, что за новая ферма все-таки нас ждет. Напомню, что релиз запланирован на 3 декабря 2019 года. Слухи о фарминг симуляторе 21 уже ходят-бродят на просторах интернета. А потому, ребятки, не отчаивайтесь, и в следующем году разработчики-гиганты нас обязательно порадуют совершенно новой фермой для наших с вами ПК, и мы насладимся в полной мере качеством и красотой всеми любимого нами симулятора. Я, если честно, эту ферму жду. Но как же вы, мои дорогие друзья и телезрители, как вы сильно ждете эту ферму? Пожалуйста, сообщите мне непременно об этом в комментариях. Но я буду дальше продолжать следить за новостями и стараться выпускать только годный контент специально для вас. Играйте только в самые крутые топовые игры,